Всем привет! И сегодня я покажу очень красивую тиару с AliExpress. Позволить быть себе немножко принцессой может теперь каждая девушка. Выбор различных диадем и тиар просто огромный, и купить их можно по бюджетной цене. Поэтому это отличный вариант для украшения прически на выпускной, день рождения и даже свадьбу. В моей тиаре сделано все очень изящно и красиво. Все камешки вставлены плотно, дефектов никаких нет. Стразы очень красиво играют и переливаются на свету. Тиара сервистого цвета на металлическом ободке. Его можно надевать просто как обруч или закрепить в прическе. Металл прочный, но тиара не тяжелая, всего 35 грамм. Садится комфортно и не давит. Такое украшение будет великолепно смотреться с вечерним платьем и точно чудесно дополнить ваш образ. На видео вы видите платье, которое я также покупала на AliExpress. Его я дополнила тиарой и получился очень прекрасный законченный образ. Мне все очень понравилось.